Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый автоматический обмен и поддержка 24 на 7 В сегодняшнем видео я расскажу вам о новом интерфейсе Итак, вверху мы видим кнопки все направления, отзывы и связь с поддержкой А также мой аккаунт, где мы можем посмотреть историю обменов и начисления по реферальной программе А также настройки аккаунта, где мы можем изменить свой пароль так, нажимая кнопку «Связаться с поддержкой», выскакивает чат, где мы можем задать интересующие нас вопросы. Далее, отзывы. Здесь собраны отзывы о торговой платформе x с которыми вы можете ознакомиться. Также есть кнопка «Все направления». Также информация у нас. Главная ценность, которой мы обладаем, это наша репутация и доверие наших клиентов, что подтверждает 99,8% положительных отзывов на сервисе best change в среднем обмен происходит 7 минут поддержка отвечает в течение двух минут на нашей платформе собрано более тысячи направлений обмена переходя вниз вы можете увидеть наши социальные сети это телеграм-канал вконтакте facebook twitter и youtube канал информация о нас здесь по большей степени говорится о наших ценностях и принципах которых мы придерживаемся. В первую очередь это скорость, клиентоориентированность и ответственность перед нашими клиентами. Надежность и выгодные курсы. Переходим на главную страницу. И обязательно добавьте социальные сети. Также есть информация для партнеров. Коротко о партнерской программе. X-HUB приглашает владельцев и администраторов сайта присоединиться к нашей партнерской программе и получить 30% от чистой прибыли с каждой сделки. Для этого вам необходимо зарегистрироваться, и пригласить друзей по своей реферальной ссылке, которую вы найдете после регистрации в личном кабинете. Переходим в контакты. Мы всегда рады ответить на интересующие вас вопросы и выслушать предложения по улучшению нашего сервиса xhub.io. Вы можете написать нам на почту, которая указана в контактных данных, а также написать в Telegram. Напоминаю, что в Telegram на данный момент мы не производим никаких обменов и не совершаем транзакционных операций. Далее правила сервиса. Здесь вы можете ознакомиться с пользовательским соглашением. Переходим на главную страницу сайта. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео из криптовалютной тематики.